Я не знаю, как в других странах, но нас учат не любить деньги. Не в деньгах, к счастью, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Это понятно, 100 друзей, естественно, лучше. Но почему-то те, кто требует от нас какого-то самопожертвования, не ради денег, а ради долга, сами проблем с деньгами не особо испытывают. Может, нам просто нагло врут? Да нет! Это же бред какой-то Но случись вам заикнуться про деньги А то, что увольняетесь, потому что платите мало Ой, мама дорогая, шо начнется? Вы посмотрите на него Не хочет работать за маленькие деньги на благо нас Ну, естественно, Родины Это же натуральный предатель Вы тут же и предатели Родины И должны всех спасать Оно же про долг и а не про деньги И просто посмотрите на этого подлеца